Всем привет! Этот ролик будет посвящен математике, как она есть, не олимпиадной, не школьной, а, в общем-то, высшей. И это результаты моих собственных э, изысканий в течение лета. То есть я пытался понимать некоторые разделы математики и хочу поделиться тем пониманием, которое приобрел, и я теперь буду это делать время от времени. Все лето я читал математические книжки и как студент решал упражнения. Я помню, что я давно спотыкался там о вот некоторую психологическую сложность, связанную с целыми алгебраическими числами. Целые алгебраические числа. Обычное целое число — это ну, понятно, 0 плюс минус 1, плюс минус 2 и так далее. И тут Что тут определять? Да? Вот. А что такое целое алгебраическое число? Ну, определение такое. Ну, давайте сравним. Значит, сейчас кое-что сравним. Значит, что такое целое число? Можно так сказать, что это корень значит, вот такого вот многочлена, у которого степень равна единице, старший коэффициент 1, а все коэффициенты целые. Ну, это полная тавтология. да? Вот. А целая тогда и только тогда, когда она является корнем э, многочлена первой степени, значит, э, начинающегося с x и имеющего целые коэффициенты. Но эта топтология, она станет, э, станет производить какие-то интересные результаты, если мы обобщим, да, как математики поступают математики, всегда обобщают идеи. Да? Вот у нас идея, что нужно рассматривать многочлен, у которого старший коэффициент равен единице с целыми коэффициентами. Ну, давайте рассмотрим, вот, например... Вот такой многочлен, да, там, ну или там любой другой, у которого старший коэффициент 1, но степень уже больше. И его корень тоже назовем условно целым числом, только теперь уже целым алгебраическим числом. Но, в частности, видите, как интересно, вот в целые алгебраические числа у нас попадают уже плюс-минус корень из трех. Ну, аналогично, естественно, плюс-минус корень из любого вообще целого числа попало в алгебраические числа целые. Ну и, собственно, определение. Определение, да, оно звучит так, что число альфа комплексное, давайте не ограничиваться вещественными числами, но кто не знает комплексных чисел, может как бы себя пока не напрягать, а считать, что оно вещественное. Но вообще говоря, определение такое, что число, комплексное число называется, целыми, называется целым алгебраическим, если, что если? если существует многочлен а, какой-то степени, начинающийся с х-каты, вот именно с, без, без от этого старшего коэффициента, при нем х коты плюс дальше какие угодно коэффициенты, но только все целые, плюс так далее, плюс b1x плюс b0, такой, что… Значит, все вот эти вот bk минус 1, b1, b0 это обычные целые числа. Так вот, существует многочлен, имеющий альфа своим корнем. Ну или то же самое, это означает, что альфа удовлетворяет какому-то уравнению вот такому, где у нас идут, где в начале обязательно стоит старший вот этот вот альфа вкатой без какого-то коэффициента с единичным коэффициентом. Вот. Плюс так далее, плюс значит, b1 альфа плюс b0 равно нулю. Вот. Ну, как вы догадываетесь, такие числа гораздо сложнее изучать, чем обычные целые. Но в них тоже можно определить делимость там, в них можно работать с ними, если привыкнуть к ним. Ну вот, я постепенно к ним привыкаю, читая великую книгу Арленда и Роузена. Сейчас я раз из кадра выйду на секунду и покажу ее. Вот она. Арленд Роузен, классическое введение в современную теорию чисел. Там, на шестой главе появляются целые алгебрические числа. И там, в этой шестой главе, есть результат, который я бы хотел вам рассказать, все, что я в нем долго тупил сам. И, возможно, вас ждет та же участь, если вы будете пытаться читать без меня. Значит, там сформулирована теорема. Теорема такая. Значит, теорема. Теорема. Если домножение на альфа, домножение на альфа не выводит за пределы, я пытаюсь наиболее простым языком говорить, какой только есть, не выводит за пределы э, конечномерного, конечно порожденного. Ну давайте, значит. Э, Значит, ну я сейчас скажу, да, конечно, порожденного, я сейчас объясню, что это значит, Z модуля, ну назовем его T, лежащего в комплексных числах, вот вот тогда альфа, а, то, то альфа принадлежит вот этим вот целым алгебрическим числам. Я не знаю, как их принято называть, но будем вот так называть ZA. Целые алгебраические числа будем называть ZA. То есть и целые, и алгебраические одновременно, хотя, наверное, есть какое-то более а, официальное название. Но все алгебраические обычно A обозначаются. А что такое, кстати, все алгебраические числа? Алгебраическое число это такое, что существует многочлен с произвольным начальным коэффициентом вот этим, да, то есть с, с целыми коэффициентами и без условия, что старший коэффициент равен единице, которому данное число удовлетворяет да, в, кор... в качестве корня. Либо что то же самое, поймите, что это то же самое. Мы требуем, что, что, чтобы существовал многочлен, у которого старший, пожалуйста, может быть равен единице, только вот эти брешки, они уже рациональные, а они целые, да, то есть существует многочлен с рациональными коэффициентами, старшим коэффициентом единицей, у которого альфа корень. Это обычное алгебраическое число. А целое алгебраическое это именно что вот эти вот все обязательно целые. Ну и вот с этой теоремы я что-то как-то долго тупил и мучился, я пытался понять ее доказательства, и вот вроде бы я его понял и могу изложить по-человечески, но давайте значит, я сделаю следующее. Я сейчас пока все введенные здесь понятия объясню. Значит, Что такое конечно порожденный z-модуль? Это значит, что вот в этом Т существует несколько чисел комплексных, Тр. Конечное количество обязательно. Вот вот они все здесь. Вот, все Т и Т комплексные. И свойство стоит в том, вот, что значит конечно порожденный Z-модуль, что любой Т из Т имеет вид сумма М сумма и Т, Т и их. Вот, ну, понятно, от единицы до r, вот, где у нас у, вот эти все m и t обычные целые числа, обычные целые числа. То есть, смотрите, в t существует такой конечный набор элементов, ну, в данном случае просто комплексных чисел, да, t, t живет внутри c. Вот есть некоторый список список, комплексных чисел, и известно, что любой элемент Т является целочисленной их комбинацией. То есть это что-то очень похожее на линейную алгебру, но э, она целочисленная линейная алгебра. Вообще, как бы, когда мы заменяем э, поле на кольцо в качестве коэффициентов каких-то линейных комбинаций, то мы переходим от изучения линейной алгебры к изучению линейных пространств, к изучению модулей над кольцами. И все становится прямо адски сложнее сразу, вот, потому что модули, значит, кольца устроены гораздо сложнее полей, и, соответственно, в связи с этим значит, модули гораздо сложнее, чем линейные пространства. То есть аксиомы линейных пространств, если применить, заменив поле на кольцо, получится аксиома модуля. Ну и вот здесь просто это как бы под модули да, значит, над, над целыми обычными числами конечномерные вот такие вот модули внутри C. И вот что, собственно, утверждается, что если какое-то число мы нашли, которое любой элемент отсюда при домножении на себя оставляет внутри этого t, да, вот, то есть а, если для любого s из t альфа умножить на s тоже принадлежит t, понятно, да, то альфа целая алгебраическая. Вот что утверждается в этой фундаментальной начальной теореме про целые алгебраические числа. Но это эквивалент тому, что потребовать, что внутри Т лежат альфа 1 альфа Т2 и так далее, альфа ТР. Потому что тогда, естественно, можно вывести, что и любую такую комбинацию он засунет внутри Т. Вот. Ну вот, собственно, эту теорему я в следующем ролике на эту тему докажу. А пока... Попробуйте сами ее доказать. Но, правда, я думаю, что не получится. Честно говоря, я думаю, что это у вас не получится. А у кого это получится, тем как бы мой канал, те уже переросли, на самом деле, и меня, и мой канал. Вот, вам нужно уже серьезными вещами заниматься там. А, вот, нормальной математикой настоящей.